Здравствуйте, друзья! На нашем столе поселился авокадо. Мы его используем и в салаты, и в десерты. И многим хотелось бы вырастить авокадо. В интернете я видела очень много способов, как посадить и вырастить авокадо. Во многих из них то косточку прокалывают зубочистками и подвешивают над водой, то косточку обрезают. Сегодня, перед посадкой, сегодня я хочу вам показать простейший способ посадки авокадо, который действует. Итак, мы разрезали, кост... мы разрезали плод авокадо и достали косточку плодок пока да мы конечно в пищу потребим а что же делать с этой косточкой аккуратненько снимаем шкурку иногда она легко снимать видите она отходит и может сняться легко я сегодня со своей помощницей киси вот может сняться легко, если она снимается тяжело, замочите косточку на день в воде обычно и снимем шкурку авокадо. Вот мы сняли шкур, очистили косточку и у нас получился вот такая косточка. С одной стороны остренькая, это верх листика с другой стороны вот такое пятнышко, вот такое пятнышко на косточках. Вот это место будущее место посадки нашей косточки. Итак, подготавливаем емкость для посадки, проделываем отверстие, чтобы было чтобы вытекала лишняя вода, наполняем стаканчик землей вот этим пятнышком, вот так высаживаем косточки. Поливаем, чтобы земля была постоянно влажная, но не образовывалось болото. Поливаем по мере подсыхания грунта. Приблизительно через 2-3 недели эти косточки откроются, раскроются и из них появится росток росток появится из открывшейся косточки. Я в прошлом году, вернее в этом году, приблизительно в феврале посадила три косточки авокадо. Вот вы смотрите, это одна из них. Вот, пожалуйста, это второе растение. третья растеница у меня получилось я думаю вы здесь узнали о самом простейшем способе без никаких заморочек удачи выращивайте экзотические растения всего вам хорошего